Привет всем! С вами снова я, Алена. И сегодня я вам расскажу о покупке, о покупке новой лампы. Вот. Мы заказали эту лампу по интернету. Это Сегодня я сходила с моим братиком, с моей мамой, забирала эту лампу она очень классная вот смотрите есть два вида этих ламп вот. детская серия это вот. есть бурундук кроха он называется, а есть белка кто же у меня? сейчас вы это узнаете я думаю вам очень интересно вот это вот белка вот белка написана Это вот кроха. Вот. Кто же у меня? Сейчас вы узнаете. Вот в такой коробочке. Ночник и настольная лампа. Тоже у меня. Раз, два. У меня кроха. Так, давайте достанем. Сразу вот на стол. Так. О, я заказывала заранее кроху. Ну, вчера. Вчера. Я его заказала. Мне мама заказала. Вот. Вот такой, он очень, вот здесь покрытие, вот это, очень такое нежное-нежное. Это вот, Очень нежное такое. Вот. вот проводок здесь. Сейчас я его разверну. Давайте же я подключу само, само оборудование. И посмотрим, что у нас здесь. Оно может подниматься и вот так, и вот так. Опускаться вообще. Так. Будет доставать? Так, вот так у меня будет. Включаем. Сейчас оно вот так ровно. Как же включается? Смотрите, здесь ни одной кнопки нет. Здесь ничего тоже нет. Как же она включается? Включается она с поворотом головы. Это ночник, если мы повернем в эту сторону. Это лампа, если мы повернем в эту сторону. Давайте я выключу свет и посмотрим, как будет смотреться тем на тем. Вот так достаточно, да? Так, так вот. Вот так. И ночничок. Он очень хорошенький тут. Мне он очень нравится. Вот, честное слово, прям хороший ночник. И хорошая настольная лампа. Давайте вот так посмотрим. Так она тоже все вокруг освещает. Вот тут. Но, конечно, до такой степени. Не надо и вот так вот тоже все освещается Ой, так вот это вот мне кажется самое лучшее вот э, режим сейчас секундочку находи чутку так вот прям вот удобно очень если вот старая лампа у меня она, она... знаете была такой там так вот крутить вот так вот, это, а, а тут вот прям руку просто берешь, очень удобно так, раз, все, раз, все. Прям классно, так удобно. Смотрите, сажусь, да, делайте рот. Ну, возьмем, к примеру, математику. Идет. Так потом примерчики тут, Дрин -дрин -дрин -дрин. Так написали примерчики, потом все написали, проверяем. Вот смотрите, как удобно. Берем тут, проверяем. Ну, блин. Ну, короче вот, ну тут всякая. Потом ложимся спать. немного в компьютере тут все это полазили да. потом надо закрепить бум бумажку берем закрепили ну все там короче подписали ну все понятно да потом выключили пошли посмотрели телевизор а тут там мне еще смотрите здесь ну приведем пример лампа у меня была такая у нее опадало все время. Давайте я вам ее покажу, принесу еще Это моя старая лампа. Да, она, конечно, выше. Но нет, нет, не выше. Она почти одинаковая. Но, знаете, в чем ее минусы? У нее вот эта вот штучка, вот тут, видите, она откреплялась все время и падала вниз с большим-большим грохотом. Это меня очень пугало. Во-вторых, давайте посмотрим, как она работала. Она работала вот так. Ну, давайте глянем, потому что она стояла вот, вот тут. Гляньте, где же более уютно? Более уютно, конечно же, вот тут вот. Потому что, смотрите... Она какого-то тускленького цвета, да, а это более веселое такое. Он улыбчивый такой. Кроха это вообще. Работало оно. Тут надо было долго крутить. Смотрите, долго-долго крутить. Ну, мне это вот как-то больше по душе. Этикетка какая-то. На английском все. Светильник. Лампа. Ну ладно, всем пока. С вами была Алена. До новых встреч. Пока. тоже?